Ну, у вас там красивые формы, а что у вас на, на погону? Герб. Герб да? Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссумуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил. Но полковника кого может присвоить, Путин? Российской армии. Ну, как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником России? Ну и армии? что? Я, это же моя проблема, не ваша. Подождите. Пообещал, делай. Но вы же в российской армии-то не служили. Вы служили в советской армии. Советская. Она была и российская, и белорусская. Конечно. Присвои мне звание полковника советской армии. Но советской тоже не может, потому что тогда будут говорить: вот мы говорили, что Путин хочет восстановить Советский Союз. Ну, хорошо. Ну что, пусть хочет и что... Ну что тут такого? А что ему запретить желать? А затем, то есть вы хотите, чтобы полковник Путин вам присвоил звание полковника и было два полковника... Президент. Путин. Да, ну то есть будет два полковника во главе России и Беларуси. Мы ему потом присвоим звание генерала.